Приветствую. В этом видео я хочу рассказать, как обрабатывать видеоматериалы для подготовки их публикации в YouTube. Дело в том, что если просто записывать видео, то обычно получается аудиодорожка не очень качественная. Поэтому обычно для качественной записи мы делаем отдельно видео, отдельно аудио. Аудио создается на внешний микрофон чаще всего. Я использую, это, использую именно диктофон для более качественной записи отдельной звуковой дорожки. По итогам у меня получается одно видеофайл, один аудиофайл. При создании проекта я создаю вот это видео про закон цифра, про плотность ключевых слов, курса по поисковой оптимизации. Я создаю следующую папку, следующего блока, это будет 18 блок называю его по теме видео. В нем создаю три папки. Одна папка это мастер, в которую я помещаю все файлы оригинальные. Папка out это для результирующих файлов и папка для работы work. Сюда копирую аудиофайл сразу его переименовывая под zip у меня диктофон пишет в формате WMA Windows Media Audio AV файл с камеры, это видео файл для работы первое что мы начинаем мы открываем аудиофайл в программе Sony Sars Audio Studio Задача номер один. Сохранить его в формате Save as, формат флаг, так называемый. флаг вот. аудио. Это формат сжатого аудио, но при этом он без потери качества. Это позволяет работать с файлами, чтобы они не сильно много занимали места, но при этом остается достаточно качественный звук. 44 килогерца 16 бит моно. Я выбираю моно, потому что запись полос одного микрофона две дорожки создавать нет никакого резона. Сохраняю. Но Sony Audio Studio лицензия не включает в себя фильтр вырезания шумов, поэтому пока мы ее закрываем открываем этот файл, который мы сохранили, флаковский вот этот, открываем в программе ⁇ Открыть с помощью Audacity ⁇ бесплатная программа я создавал отдельное видео как ей пользоваться для очистки звука ну, мы... так здесь делаем увеличение дорожки ищем фрагмент в середине аудио с явно выраженным шумом но достаточно равномерный кусок сейчас какой нибудь фрагнитик найдем более менее ну вот например вырезаем более менее равномерно выбираем блок отмечаем эффекты удаление шума создать модель шума Бум. кнопку нажимаем модель создается выделяем КТРЛ а выделяем весь блок можно здесь правка выделить все Выделить. Все, вот И опять нажимаем эффекты удаление шума. ОК. Okay. Это первый этап очистки аудио дорожки, именно той, которая записалась на диктофон. Вот видите, она стала тоньше. Этот, этот фрагмент, он практически от шума очистился. Файл сохранить, точнее не сохранить, экспортировать. Экспортировать и тоже его по флаковский формат, но уже в папку Word то рабочие у нас в папке work будет файл уже почищенный с аудио можно методата занести записать в этот файл если вам это важно не сохраняем изменения в формате Audacity просто работаем дальше именно с форматом вот у нас почищенный файл открываем его теперь при помощи SoundForge Audio Studio если теперь проигрывать, слышно, начало у нас блок не очень хороший. Там, когда начиналось, ищем начало реального аудио. Вот, пошло приветствие. Здесь я бы отмечаю, что это почистить, звук убрать. Это у нас опция mute Обрезаем начало. Дальше увеличиваем масштаб чуть-чуть, чтобы лучше видно было. И последовательно слушаем аудио. Задача удалить все вот паузы, когда дыхание явно слышно, какие-то щелчки. Можно использовать как мьют, но мьют не очень хорошо, сложно. Fade out, fade in. Обычно использую. То есть у нас здесь фрагмент фейд когда у нас идет затухание. То фактически, а здесь наоборот фейд ин можно сделать. По факту получается, видите, звук более качественный. Хочу обратить внимание на то, что мы не удаляем фрагменты, то есть именно работаем по почистке блоков. Но для того, чтобы синхронизировать потом видео с аудио, если вы будете удалять, вот, например, я, я хочу удалить этот вот кусок, нажимаю дел он удалится, но у нас получится временной интервал неправильно поэтому не удаляем, а просто делаем mute. Например, если нам надо почистить совсем уже блок. Просто Большие куски проще потом вырезать вместе с видео, чем сейчас резать аудио, а потом синхронизировать видео. Так, концовку делаем вот, обрезаем примерно. Далее берем файл introduction, аудио у меня блок, копирую. Добавляю в конец. А нет, стоп. Делаю вначале эффект. Применяю эффект изотопаудиоенхансер для выравнивания именно в пресете звукового вокала. Чтобы голос звучал более четко. В общем, эта операция не всем обязательно, но конкретно для моих видео я делаю именно так. После его обработки вот, получается равномерный видите, уровень 1,2 ведь Добавляем в конец заставку и добавляем заставку в начало. Теперь, если прослушать, получается нормальный звук. Так, сохраняем. Я сохраняю в формате flag тоже, без потери качества. В общем, раньше делал mp3 с высоким битрейтом, но практика показала, что так делать лучше, он более качественно получается в итоге. Теперь я открываю программу. У меня есть для работы с, с видео, TrackPC, track PC, Studio. Здесь у меня пресет уже сделан. Так, при работе с видео, первое я добавляю это блок текста, к которому описание обязательно добавляется картинка, фотография для защиты прав. В случае, если его сваруют, скопируют, так гораздо проще доказывать, даже ничего доказывать не надо, достаточно сказать, что там мое изображение и этого достаточно для удаления контента с пиратских ресурсов. Без вопросов и без предоставления каких-либо документов. Так, меняем здесь наименование блока. Текстовые свойства. Это у нас плотность ключевых слов. Тема. В конце... Это удаляем, удаляем. Пока что можно свернуть. Ищем. Где наше видео. В мастере у нас видео. Блок. Делаем его на сканирование. Процессинг. То есть он преобразует видео во внутренний формат этой программы. Формата формат программы Track XPS, которую я использую для видеообработки. Надо достаточно недорогая и по функциональности ее вполне достаточно для работы именно с видео достаточно на профессиональном уровне. Множество всяких эффектов можно сделать. В общем ждем пока он его обработает. Можно параллельно запустить еще поток. Того аудио, которое мы сделали, тоже добавляем его на сканирование. Ждем пока обработается. У завершении сканирования, парсинга, видите, парсинг идет. У вас будет видеодорожка отдельно отсканированная и аудиодорожка оригинальная. Вот вот. Видите, у нее звук достаточно низкого уровня получается когда с камерой пишешь, если сравнивать с тем звуком, который я записывал. Поэтому я беру здесь, выставляю на максимум. И сейчас задача свести аудио и видео моей дорожки и той дорожки, которая была записана отдельно. Здесь я делаю на максимум, здесь я делаю почти. Аудио на минимум. Видео можно пока дорожку сдвинуть туда подальше, чтобы не мешалось. Аудио Делаем на прослушивание. Так, это можно пока... Так, синхронизацию отключаем. Можно пока замутировать звук. Найти, где точка у нас начала реально получается. Так. Так, получается, что у нас он превышает ту дорожку, что у нас есть. Поэтому надо обрезать чуть-чуть. Поэтому что делаем? Возвращаемся назад видео двигаем синхронизируем с аудиопотоком эту сворачиваем здесь ищем примерно начало с которого мы будем так вот грубо где-то здесь можно немного увеличить вот отсюда возьмем делаем сплит сегмента и здесь сплит сегмента и удаляем сегмента одного, блок сегмента другого теперь где-то здесь у нас начало звука пошло видео мы пока отодвигаем Возвращаем новую дорожку. И пытаемся их засинхронизировать по звуку. Так, это может чуть поменьше стенки. Именно момент надо засинхронизировать. Чуть-чуть чтобы звук был без эхо вот они це в паре да теперь берем видео дорожку двигаем до синхронизации с, с нашим старым аудио вот оно если теперь включить даже можно вот так показать нас должно Видео изображение совпадает с нашим звуком совпадает. Теперь можно удалять старую дорожку. Удаляем. Все. Это первый этап. Далее берем заставку нашу. Я уже здесь сделал envelope штуку. То есть это переходы на затухание. Это это на видео сделать переход наоборот на появление то есть обратное. примерно вот так чтобы было плавный переходик если теперь просматривать видео кусок фрагмента видно плавный переход теперь точно такой же надо сделать в самом конце выделяем блок текста Копируем сегмент, ищем концовку нашел И у нас есть блок, который у нас блок именно предназначенный был для предварительного проигрыша и в конце концов отметки того, что заканчивается видео. Сюда копируем блок текстовый из пуфера паста И точно так же копируем блок с фотографии момент так вот это мы удаляем сюда переходы переходы создаем здесь новые на появление плаванием точнее а здесь наоборот в оригинальном видео делаем переход на затухание у нас примерно вот такая картина должна получиться То есть, если теперь проиграть концовку проверяем вот это на концовку Отлично. По концовке еще берем текстовый блок, растягиваем его примерно секунд на 20. Смотрим, чтобы было ровное да, время выравнивание ну, В данном случае до 20 секунд. 19, 20, 80. И картинку точно так же с фотографией тоже синхронизируем. Это позволит... Конце больше рекламной информации выдавать так это мы сделали по картинке мы картинку когда добавляем мы выставляем сегмент properties вот здесь вот Обращаю внимание, картинку можно масштабировать и перетаскивать на блок. Нам надо картинка, чтобы была в, нашей, в нашем видео в каком-то блоке, чтобы ее было видно. Вот я у меня в правом верхнем углу. Примерно вот так я ее Все. Предварительная подготовка сделана. Таргет я выбрал YouTube HD 1280 на 720. То есть это уже предустановленный формат видео для, специально для экспорта в YouTube нажимаем экспорту, выбираем папку, куда копировать, 18 блок out, имя файла, плотность, плотность ключевых слов, seo, ну, здесь можно свойства файла, прописать метаинформацию, в общем пресет у меня YouTube 264. Нажимаем сохранить. И теперь ждем, пока она вот рендерит. Это в зависимости от размера файла может занимать в данном случае 13 минут. Ждем. Так завершается у нас процесс рендеринга. Ее программа создала файл. Теперь его можно просмотреть. Вот у нас файл mp4. В общем-то этот все основные этапы которые надо сделать для загрузки видео на youtube